такая посылка мне пришла здесь я как полагаю должны быть варежки для детей довольно таки по китайским местам, я не вижу совы взял вот размер прям вот такая пара запах вообще нет. Что у нас внутри? Внутри. Такая теплая-теплая ткань. Реально сдает. Но мне кажется, моя рука туда влезет. Да. Кстати. Вот. Ну, мне, конечно, маловато, но ну, там очень тепло. Ссылка будет в описании, также как на Японский сервис. Заходите туда, регистрируйте, чтобы не переплачивать за товар. Но на мой взгляд довольно качественно сделано. Смотрите, тут резинка, так по резине на так? Ну и, как полагается детям, тут есть цеплялка, ну, чтобы варежки не спадали, точнее, потом снял их, они тебе висят, и не потеряешь в лесу. тут точно такая же пара теплых зимних варежек. Если завтра ничего не случится, то испытаем. Я им такие уже подобные покупал не все оправдали, но так как перед ними не гуляют я решил новую заказать что вот этой поверхности она обтирается они любят перины уводить руками когда идут, держатся за перины, ну и соответственно соответственно протирается ну и как последствия она будет промыкать поэтому я специальные варежки взял именно для